Время. Вчера уже нет. Может не быть и завтра. Только сегодня. Один день твоей жизни. Сделай его счастливым. Доброй всем жизни, дорогие друзья. В эфире «Правовед Сибирь» и рубрика «Примеры выигранных дел». Сегодня в нашем видеообзоре будет рассматриваться Ленинский районный суд города Воронежа. Рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда Гражданское дело по иску конкурсного управляющего э, к Мальцеву о взыскании задолженности по кредитному договору. Конкурсный управляющий. Так, ну, ну, здесь, э, значит, размещено э, условия кредитного договора. Судебное заседание, естественно, из будущее извещенное, надлежащим образом своего представителя не направил. Обратился с ходатайством о рассмотрении дела в отсутствии представителя конкурса управляющего. Ответчиков человек такой-то в судебное заседание не явился. Извещался по последнему известному месту регистрации, поскольку в ходе судебного разбирательства было установлено, что в настоящее время ответчик на регистрационном учете по последнему известному месту жительства не состоит фактически там не проживает и действительное место его нахождения установить невозможно, судом в порядке статьи 50 ГПК РФ назначен адвокат, который в судебном заседании иск не признал, указав на недоказанность истцом факта заключения с ответчиком кредитного договора на заявленных условиях, выслушав объяснение ившихся участников процесса, изучив материалы настоящего дела и исследовав представленные доказательства, в их совокупности суд приходит к следующему. Значит, здесь судья делает ссылочки на статьи закона ГКРФ, которые вы можете ознакомиться, скачав ссылку под видео. При оценке копий документов или иного письменного доказательства суд проверяет, не произошло ли при копировании изменения содержания копий с документа по сравнению с его оригиналом. С помощью какого технического приема выполнено копирование, гарантирует ли копирование тождественность копии документа и его оригинала, каким образом сохранялась копия документа. Суд не может считать доказанными обстоятельства, подтверждаемые только копией документа или иного письменного доказательства, если утрачен и не передан суду оригинал документа. И представленные каждый из поручих сторон копии этого документа, не между собой и невозможно установить подлинное содержание оригинала документа с помощью других доказательств. В ходе подготовки настоящего гражданского дела к судебному разбирательству судом были распределены обязанности по доказыванию, в связи с чем истцу было предложено, в частности, доказать факт заключения сторонами кредитного договора, факт истечения срока договора и неисполнения ответчикам взятых на себя обязательств, обосновать расчет суммы задолженности и тому подобное. В ходе судебного разбирательства судом было предложено СУД также представить на обозрение суда оригинал кредитного досье ответчика по факту заключения кредитного договора номер такого-то. Соответствующий запрос неоднократно заправ... заправлялся в адрес ИСЦА. Направлялся. Наша опечатка. Однако каких-либо документов, подтверждения указанных выше обстоятельств конкурсным управляющим представлено не было. О невозможности представить истребуемое доказательство также не сообщено. Таким образом, указание судей в части необходимости представления ИСОМ доказательств, на которых он основывает свои требования, не выполнены, что рассматривается судом в качестве злоупотребления процессуальным правом. Поскольку на обозрение суда ИСОМ не был представлен оригинал кредитного досье, содержащего документы подтверждения факта возникновения между сторонами кредитных обязательств, суд лишен возможности выполнить требования части 6 статьи 67 ГПК РФ и оценить имеющиеся в деле письменные доказательства с точки зрения их достоверности. Представленные из СО материалы настоящего дела копии заявления анкеты оферты, графика платежей, условия предоставления кредитов, расписки в получении карты и ПИН-конферта, Конвертно. Заверенный представителем ИСЦА по доверенности. Так, все такое-то. Письменное правомочие при этом на осуществление такого рода действий, указанным лицом от имени конкурсного управляющего, в деле также не имеется. Каких-либо доказательств, которые могли бы объективно подтвердить то обстоятельство, что такого-то числа ответчик действительно обращался в Банк с заявлением о выдаче кредита, на основании которого был заключен кредитный договор на сумму такую на условиях 54-99% годовых сроков на 18 месяцев, суду также не представлено. ответчиком факт заключения, ответчиком факт заключения кредитного договора также не подтвержден. При таком положении, поскольку истцом не представлено допустимых достоверных доказательств факту заключения э, между банком и ответчиком кредитного договора и как следствие возникновения у последнего обязательств по нему, в указываемом истцом размере основания для удовлетворения заявления к такому человеку исковых требований не имеется, в связи с чем суд полагает необходимым удовлетворение исковых требований конкурсного управляющего такого-то отказать в полном объеме. И, соответственно, решение суда в отказе искового заявления. Вот такое у нас очередное решение в пользу заемщика. Распечатывайте его. Приобщайте в качестве приложения к своим делам. В пример для судьи, чтобы судья вынес положительное решение в вашу пользу на основании законов той же Российской Федерации. Кому нравятся наши видеообзоры, ставьте любо большой палец вверх, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео в соцсетях, так. смотрите дополнительные ссылочки под видео Вот здесь вот то, что я сейчас зачитывал, решение будет сюда. Можно здесь будет скачать общий плейлист. Сегодня записывается уже 134-е решение в пользу заемщика. Смотрите, ищите подобное в случаем случае решение. А на этом сегодня все. Я благодарю вас за внимание. Всего хорошего.